Всем привет, на связи мистер Фистерк, мы продолжаем играть в Ларка в игре Shadow of the Tomb Rider. Итак, в прошлый раз мы прошли путь смертный мертвецов, были несколько раз съедены пираниями, но это все-таки не остановила нас и мы вот теперь здесь находимся в лагере и сегодня мы давайте начнем с того, что как я обещал, посмотрим какой лучший навык взять из того что у нас тут есть и я посмотрел и знаете что я подумал можно конечно вот эти штуки подулучшить но ну, чтобы мы могли сразу все и вся видеть, но решил я все-таки попытать счастья в навыках воина и здесь у нас есть возможность открыть улучшение оружия следующего уровня я думаю почему бы не воспользоваться потрясающей такой возможностью и как раз таки улучшить наши пушечки так у нас есть пистолета кусок но здесь мы к сожалению ничего не можем вкачать ему также у нас есть наш замечательный лук со стрелами, которыми мы пользуемся прям-таки активно. И здесь мы можем улучшить ему скорострельность. Что мы, собственно, и делаем. А что у нас появится? У нас появится какая-то хренька, которая называется полка с желобом. Ну окей. Пусть так и будет. Пипец, сколько шкур требует. Жесть просто. Так, что у нас еще тут есть? Ну, еще можно луки улучшать, наверное, до бесконечности. Мы можем улучшить наши пистолетики, которыми мы не пользуемся. Тут нарезной ствол появляется. Удобная рукоять. Улучшенный экстрактор. Бадабум. Что мы еще можем сделать у пестиков? Еще у этого пестика мы... Ух ты ж, сколько тут всего можно сделать, да? Потому что мы его вообще не трогали. Но мы не будем ничего делать, потому что у нас все-таки есть вот этот пушка. Так, дальше у нас есть винтовочка. А здесь мы не можем ничего сделать, потому что у нас не хватает, к сожалению, ресурсов. Причем и здесь, и здесь. Жестко, конечно, да? Сдвоенный магазин не дают нам запилить. И не дают запилить легированный ствол. Честно, я не понимаю, чем тут отличается наш стволик. Что он такой, что он такой. Хотя, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Не. Вообще никакой разницы. Ну ладно. Ну и больше мы, к сожалению, ничего не можем улучшить, потому что у нас как бы больше ничего-то и нету. То есть наш навык позволил нам улучшить. Лук, по сути. Вот так. Огонь мы не можем делать. Стрел у нас вроде как... Окей, good, хорош. чё. Так, у нас тут метка постоянно стоит, что нам Деос есть. Нужно разрушить Аотарик. Мы туда направимся. Где-то вроде бы как он... Тут недалеко. Так, стоямба. бы. Где-то вот якобы он тут-то. Но почему-то я его не видеть. Прости, птиц. Першки мне пригодятся. Так, где этот гадость? Я так и не пойму. Рисует здесь где-то. Но вот где? Так. Он должен быть подвешенным. Отлично. Пять нужно. Три есть. И... Ну дайте мне карту-то нормальную. Так, я даже не знаю, где они тут еще могут находиться, но думаю, со временем мы это все дело найдем. Так, у нас остался здесь, смотрите, кто. Туда мы не сможем. Давайте попробуем сходить сюда и нырнуть поглубже, как нам говорят. Так, а для этого нужно... Выдвигаться в путь. Прости, хрюня, но... Возможно, у тебя есть то, что нам нужно. Возможно. Нет, у тебя нет. Ну тогда прости просто. Так, карта. Вроде как все окей будет, если мы будем так двигаться. Так. Держись, Лара. Тыкс. Даже не представляю, куда нам бежать сейчас. Лучше всего. Чего, блин? Ты серьезно? Как-то она интересно сюда запрыгнула. Ну да ладно. У меня нет столько места. Да у нас вообще беда с местом, если честно. Может быть, все-таки к торговцу сначала сгонять, а? Ай, а потом за всем этим ДД. Ды -ды. нет места ничего не могу взять отлично Ты просто молодец так у нас тут много людей на самом деле с которыми я нифига не общался а надо бы это сделать так, дратути добрый день что-нибудь приглянулось ну да, мне приглянулось продать тебе все, что у меня требует продажи. Отличный выбор. Ткань. Ткань, ткань, ткань. Сколько продать штук? Давайте 12. Продадим. Выбирная сделка. Древесина, ягодка, малинка. Отличный выбор. Так. Ну, даже не знаю. Выгодная сделка. Грибочки пару штук продадим. Так, это что у нас? Жир. Выгодная Давайте сделка. тоже продадим немножко. Здесь тоже чуткая. Ну, а все остальное пока оставим. Так, тут он, к сожалению, шкурки интереснее не продает. Паразит такой. Mm, Все, что мы можем купить, это опять таки это пушки и патрошки. Давай. Гудбай. Так, сегодня мы идем. Что за... Что за нафиг? Что это значит? Вот в чем вопрос. Ну что, попробуем его найти там. Но у него загадка, как видите, вот где находится. То есть нам, по сути, нужно вот сюда. Как я понимаю. Так, карта. И сегодня давайте сейчас что сделаем. Давайте сегодня еще поговорим с местными жителями. Возможно, они нам чего-то да скажут интересного. Я, конечно, не уверен, но, возможно, кто-то нам даст какой-нибудь порученице. И мы поможем этому человеку. Почему бы и не быть полезным. Так давай давай лара вот он, он и мы ничего не можем сделать да? спасибо так значит нам нужно попасть куда-то вот в эту область где мы можем найти найди меня под носом другого То есть нам нужно где-то там, в этой области нырнуть. Найти типа, как, под каким-то носом. Но нос у нас вот здесь, да? Вот типа нос. Так, и мы можем метку, знаете, как поставить? Вот так, наверное. Нет, не дадут нам так сделать. Окей, давайте так и сделаем. И у нас еще есть тут документик, оказывается. По пути, значит, его заберем сначала. Негоже документом оставаться где-то, валяться по пусту. Так. Я вижу всякие ящики, но... Честно, я не хочу их трогать. Так. Документик, стоямба, предложение Тринити. Продолжайте ограничивать распределение припасов. Когда мы окажемся в ваших краях, будет лучше, если ваши люди станут думать о еде или о болезнях своих детей, а не о том, что происходит за пределами деревни. Когда мы закончим исследование территорий, то, как и обещали, на 24 месяца в два раза увеличим объемы ваших рационов, если, конечно, вы выполните свою часть соглашения. Искренне ваша Эстела Диас, директор отдела по работе с населением Орден Тринити. Да, такие вот они безжалостные меры используют. Так, ну а мы, ну а мы двигаемся только вперед. Блин, неужели мы типа этот лагерь не нашли? Показывает нам карта, якобы, якобы мы такие, ух, какие плохие люди которую не смогли найти. Так, а как мы туда можем попасть? Явно не отсюда, да? Ну, я все понял. Здесь все плохо, значит, бежим отсюда как можно быстрее. Так, опять же, здесь мы никаким образом туда не сможем сокрутить, чтобы попасть. Так, ну и... Сейчас, я думаю, мы туда попадем. пойдем Ч ⁇ не захотела брать? Смотри, какая. Так, вот же он. А почему? Вроде мы как-то его это исследовали. А, ну я понял Я понял, они у нас все такие Но мы не зря сюда тёпали Потому что, как ни крути Вот он нос-то впереди у нас Так, нос Да беги ты, Лара, беги Так, нужно нырнуть под нос Давай ныряй, что ж ты боишься-то И типа, под носом мы должны что-то да увидеть. Вопрос, что? Ой-ой-ой. А вот и вход. Ой, как бы она у нас не того, да? Да. Чего? Чего? Чего? В смысле, все, мы его заюзали что? Странно, но он нам ничего не показывает сейчас. Очень и очень странно. Я вам так скажу. Так, ну-ка все. Может быть, мы тут какие-то бессмертные богатства должны увидеть? Нет? Давай плыви. Короче, я понял. Я понял, что мы тут, к сожалению, ничего не найдем. Да. Тут всякую эту фигню мы уже творили. Дикую. Может, наверншь, нет. Но ну, совершенно ничего нету. Типа под носом. А, стоп. Хотя мы тут что-то копнули. Вот же нос. Может быть где-то еще что-то тут нет? Совершенно ничего нету. Я вас понял. Пора. Выплывать отсюда. Так, давайте какую-нибудь штуку там заюзаем. F1, F2, в 4 Так. Так. О! Озарение! Что-то оно нас не совсем озаряет-то. И.. А, вот она показывает, где у нас деревья, да? Где у нас перышки? Где у нас прочая фигня? где древесина, но, как видим, сила заканчивается, когда мы все это собираем. Так, я вас понял, вот эта штука я так и не понял, почему мы еще его не можем пощупать, это, конечно, странно. И тут у нас, типа, еще можно насобирать этих... Нам, Деос, странно, конечно, но, наверное, это можно действительно сделать. Так. О, оказывается, мы тут какой-то документик не взяли. Ну что ж, ладно, значит, такова судьба. Так, давайте сходим за этим монолитом. Глядишь, мы сейчас его сможем пощупать. Но, конечно же, не факт. Получай. Не могу понять, что это значит. Я понял тебя. Ты еще не готова. Походу, к этому всему. Так. Ну что, давайте пробовать найти вот этих гадостей, которые тут прям должны прям... Надо висать прям. Ух, как прям. Но вот чего-то я их не видеть. Все, знаете почему? Потому что... Серьезно, их не видать. Так, где у нас... То есть мы вообще не туда бежим, да? Ух ты, кабанчик, а. Серьезно, да, вас нет и не будет? Мне, походу, прицел нужно нам. Благодаря которому мы все будем видеть, надо прокачивать. Так, птицы. Еда. И все, да? о, -о, -о, -о. Так, это что-то новенькое. Дракон, наверное, здесь изображена мама богиня материнства земли и времени у инков. Она богиня плодородия и урожая. Ее тело — это горы, и она же вызывала землетрясения. Люди создавали миниатюрные предметы одежды, очень искусно сделанные, исключительно для того, чтобы сжечь их, тем самым принося их ей в жертву. Этим можно объяснить подпалины на полу. А коричневые пятна, наверное, кровь лам. Их тоже часто приносили в жертву. Да? Приносили. Так, гнездо. Хтичи. Птичьи, Птичьи гнезда и прочая ненужная фигня. Зайка, беги. Не хочу я тебя, честно, убивать. Так. Тут.. Какая-то странная стена. Ну ладно, пускай тут жители жители живут дальше, а нам нужно все-таки, знаете, все-таки надо в город устремиться или или сюда. Я даже не знаю. Я очень и очень не знаю. Ну давайте мы зайдем вот сюда, посмотрим, что тут будет. И потом, если если что, то пойдем уже в город. Сегодня не очень много мы сделаем, к сожалению. Но зато что-то понасобирали тут. Это уже неплохо. Так, у нас... Ну, вернулись мы к этому замечательному костру так ломаем и крушим все и вся ну давай зайдем к ионе посмотрим чего он там Иона? застрял Мы внизу и я себе нам не дает ничего посмотреть красивенькой такой вы были внизу мы ждали тебя как думаешь что там на фреске были испытания ой-ой-ой вот вам и испытание Кажется, я знаю другой путь. Хорошо, пойду вперед. Встретимся уже там. Какая-то странная особа. Она знает другие пути, но ведет не теми. Ой, почему вам так везет, а мне вот приходится испытания проходить, а? Блин, я даже не знаю. Давайте мы, наверное, вот с вами вот здесь и остановимся на фоне вот этого места, и в следующий раз уже пойдем проходить эти испытания. С вами был Офисерк, если вам сегодня понравилось со мной бегать и заниматься какой-то ерундой, если честно, мы сегодня ничего особо такого-то и не сделали, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик. С вами был Офисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока!